Управление э, человеческим э, сознанием, его поведением и состоянием, оно идет сверху вниз. То есть если у вас, скажем так есть знания, то меньше будет негативных чувств, обид и всего такого. Ну, то есть вот, когда я узнал, что вообще существует как бы карма, реинкарнация, прошлой жизни, вот о том, как, как устроена карма, там, что посеешь, что и пожнешь, если, например, в прошлой жизни я накосячил и помер, то есть не успел отдать долги, в этой жизни я буду долгить и возвращать. Оно ведь очень логично как-то, очень как-то естественно. И когда я это принял, и как бы это стало частью моего мировоззрения, гораздо меньше стало негативных чувств к родителям. То есть оно как-то так, фух, и выдохнулось. Потому что до этого у меня на уровне мировоззрения, например, была такая установка, там, мама мне должна то-то, то-то, тот, папа должен то-то, тот». то есть, И вот эти установки, вот эти ценности, они определяли мое чувство к родителям. Я поменял их, и мои чувства тоже поменялись. То есть нужно работать сверху.